Ну конечно, всем привет, меня зовут макс риск И у нас сегодня, вау, а что это такое? Что-то одном обновление, в общем-то, кто смотрел, вау. Я, я, я, я, я как будто попригончик. В общем-то, прошлой серии, я думаю, понятно будет. Ну что ж, друзья, помните, как я прошлой серии говорил про топ-5 игр, что я откладываю на следующей серии. Вот эта серия про топ-5 игр в Roblox. И, кстати... Напиши комментарий, если ты знаешь ютубера под названием Влад, пиши в комментарии. Э, да, ему от э, 27 лет, так что если знаешь, кто он, пиши в комменты, я тебе отвечу. Так, а, блин, клубника, таки нужно молоке, спасибо. Так, чисто все такое. Пока что ты пишешь и как я смотрел у него ролики, у него обманы контент. Он снимал прятки, типа того, они нет. Он обычно день не такое развлечение проходил. И как я видел, что он нас обманул. Он говорил, что вокруг нас лес. Но ну, оказывается, слева от вас, я думаю, все видели. Но ну, некоторые, возможно, самые внимательные подписчики его канала. Самые внимательные. И видели своими глазами. Что там был какой-то село, типа там ну, хай будет, в общем там там все есть там есть связь пойдешь туда вот и все будет окей 24 я, я вас палил блин пиши комментарий угадал или нет а вдруг его не будет в будущем а вдруг его не будет за обман обман контент да обман зрители контент такое есть правило но Обманывать. Ну, окей, в принципе, классная идея. И всем время, за Макс Рис. У нас 105 игр. Подписка, лайк, чтобы не пропустить новые ролики Прошлой серии. О, что такое. Ха, в прошлой серии, я думаю, понимаете, о чем я. Секретно для подписчиков. Кто смотрит мои ролики тот понимает зачем я это сделал о песик а он дает нам что такое вкусное, потому что они там ягодки дают а опыт дают 300 опытов если ты ничего не дашь нету я обижусь кстати клубничка такие большие прям что капец наша цель друзья сегодня э, про то 5 сделать и обогнать всех кого есть 5000 подписчиков видите у меня сейчас скоро 2000 подписчиков этих у нас coin от подписчики как я люблю ютуберский день на самом деле да но я проиграл много раз поэтому хочу хоть хоть какой-то в игре показать что я выиграл любого ютубера вот и я здесь добро пожаловать конкуренты блин давай 2000 подписчиков набираем и переходим следующий нет, нет, мы продолжаем пока мы не обходим их это наша цель 10 тысяч лайков подожди не нет сколько нам миллион лайков мы продолжаем в принципе это мой будет так о это я так думаю чего так нельзя блядь. так у нас спустя на свиночка это тоже прекрасно вау что происходит а все уже у нас цибуля дают класс нам дают более подписчики подписчики чем там делать Давай, да я это сделал так что еще Кукурудзу, кукурудзу, кукурудзу, дай и кукурудзу. Так, опыт это хорошо, но нужно главную кукурудзу. Самое главное, что тут есть и существует, конечно. Вот он дает туда все в дело. Просто вы квест, это вам гайд, и все, в принципе, вас несут куда-то нибудь. О, все, дают. 30 опыта. Это чтобы э, наши конкуренты отстали от нас. но в принципе, я не вижу смысла а что тут есть такое а? давайте пробовать что скажу пока тут <смех> че улитка с едой Но я хочу чтобы она тоже принесла мне хоть 30 опытов по 30 подписчиков за раз за одно ролик мне никогда в жизни не набирала Не на стриме набирала 30 и больше подписчиков а в ролике ну некоторые тоже набирал но не на всех вот точно вот 80 процентов не на всех набираю просто много снял, поэтому логично что не набирает ну в общем-то это поможет нам преимущество оторваться хоть в игре по виде -по -по -по подписчикам я тем более научился а вот настоящих не мог повести как-то ну, непонятным образом странно почему он зарплата такая блин маленькая. столько тут блин сижу блин там, работу я ничего не платит и вообще не в курсе так как уроки кукуруза 30 поток это очень хорошо в принципе как-то мини-джима нам не клацается у меня уже 2 к Так, и два соперника остается, один ушел, строитель, скорее всего, трус полы, что я скажу, блин. Так просто некрасиво уходить. Цегульку. Там тоже 30, нормально. Так, выросла отлично. Так, тут что-то собрать. Кукурузы. Пошли. Вроде бы за кукурузу нам уже дают. Ну, понятно, все окей, вот так, так, так что я тут сажу, я забыл, что я сажу, вроде, что-то вот цибуля какую-то вроде, бы цебули. так, так, ладно пока вот и собирайте, я посмотрю, почему посмотрю, почему так не работает о, тоже может быть, что-то поломаю Посажу, все такое, вот так, тут нет молоко, яйца, эти вот пасхалочки а тут что, кстати, что купил, блин, такое не понимаю зачем не понимаю зачем я купил так в принципе это мой дополнительный чтобы я что-то себе добыл дай посмотрим дают 200 монет реально дают 200 монет дают это кайфовая игра теперь я ему так оторваться так ну что квест выполнен дайте нам новый квест только -то щи легко отнять слушайте я новый ютубер который должен Выиграю кстати, в закрепленном комментарии социальные ссылка на Discord, TikTok, лайк-канал, вк. Нет, он понимаете, все, все, все социальные, все социальные сети, как я думаю. Если ты не веришь, какие, то и напиши комментарии чтобы я точно все... Блин, только вот 8 тысяч подписчиков сразу, 8000 Вот, блин, быстрый. Вот чувак, чё... отличный опыт. Нам дают какие-то дополнительные бонусы чтобы я не. чтобы я не тратил монет найти приколюшки, а сам купил эволюцию к нашему больше огорода, в принципе купил, чтобы по оборону квест выполнить такое уж вот, что я скажу. А что насколько не растет, не понял. Вот, блин, да. Кукурудза не купил. Вот, блин. Ладно, сейчас куплю, если. А можно купить кукурудзу? Кукурудза, кукурудза. по животным так, тратим и тратим. Перебор, конечно, Круто, блин, у нас подвела Зато 200 к собрал, в принципе, это понадобится. Мы тем более. Тем более, эта игра будет попадать у нас еще больше. конечно на реально классно. Что скажу вам. Так, коровки надо молочка, чтобы мы. Э, что-то там сели. Так, да, здесь 350, 320 копеек, чтобы заплатить, тут ничем. Так, цивили растет. Блин, знаете, нужно. Блин, на 3000 мне ничего не купишь. Зато можно квест, там 5000 копеек э, или 500 монет нам дают за то, что мы выигрываем. Участвуем. А если выиграем, то что еще буду побольше. Это очень полезно будет. между прочим, с тоже, конечно, очень хорошо, да? Нужно как-то ускориться, чтобы выполнить квест. Ну, конечно, макс риск в деле. Так. Блин, как то у меня громковато. О! Дополнительные, блин, я тут задержусь немножко так, да? да. Тут еще давай. Пошло по делу, да? <пошло> так, так, так, так, так, давай, как ниндзя, как ниндзя, давай. О, она все. Нет еще. Окей, я не радио, я ж ниндзя, блин, еще что-то Просто, знаешь, бесконечный рад да, как насчет улитку дает нам что нибудь Ничего. Эти вот, эти вот какао бобы дает нам что важно. В смысле, это человек какой-то? Да, really что ты здесь делаешь? Я и дю, блин, отстань. <смех> так, сейчас будем что-то думать. Э -э давайте грыбы. Они хоть нам что-нибудь дадут. Дают, что такое полезно, блин. А то тут вижу, бабы да, там не дают ничего. Так, забираем. Так, так, -так уже пошло, кстати. Даже очень хорошо да, на скорость. Бабы отдают опыт и подписчики, типа того. Не сможем так оторваться. На этом точно код вот. вот. тоже опыты дают кстати за, за, за то что мы так все делаем принципе это логичная тактика продержите макс риск получи подписчиков и ворвайся в бой ну некоторые как то этом образом вырывается я думаю вы смотрели ролики понимаете о чем идет речь так сейчас забирайте. так не кашу еще там клубничку Стоп, есть у есть куб... нет клубники, алло Подожди, класс, класс, класс, да, да, да. Я про клубнику, пожалуйста. А тёмко, Нет клубники. Так, стоп, эй, что за пранки? Честно, нас нет клубники. Может кто нам то продает клубнику? Лимончик? 30 нет. Ладно, шучу У нас нет клубники. Вот черт. Блин, Что ж так? Давайте тут закупим что-то. Вот она. 32. Сколько? А я тратил 32 тысячи купи. А я тратил на что-то другое, блин. Вот черт. Ладно. Квест нас был долго, как я понимаю. Блин, еще конкуренты. Что ж тогда делать, блин? Это моя ошибка я ошибку сделал кстати почему как то музыка не громко шум мне какую-то громко да вылечу пиши комментарий какой там шум где-то музыка хватит мне что подкрутить блин но ну это уже не весело что скажу тебе. так не об, об, об, обганут обженут как-то они по этому образом Если не сделаю то нонкер так что не даваться куримся чтобы ролики смотрели до конца типа того да давайте давайте а то как то мало просмотру мало кто роликов смотрит а кого-то миллионы миллиарды чё скажу а по вот потом нормально все же столько молока дает кстати я оторвался вот как они отрываются просто ходит сюда вот и тем самым так же самое как я сейчас занимаются этим делами там стоит 30 Ого, 32 тысячи. то есть мне нужно яйца или с молоком что то сделать опыт по получать чтобы давали мы не ищет зарплату хорошую вот блин а то что дает кстати, за... кстати за цветки нет вот честно зачем это нам нужно зайчика ну ладно нам нужно бабы реально нужно бабы вот блин стоит 32 32 но это нечестно разработчик честно, разработчики. Ну, не честно ладно ладно поиграем ваш по вашим правилам так можно вот так, так мини-гейм нужно хоть какой-то давайте здесь здесь яиц так ставим Стардинг, старт. Давайте то поместим другое место, чтоб тяжеловато было. Окей. Okay. Старт. Так, все, началось. Сейчас должны все принимать. 500 монет у меня в карман отлично. Потому что появился один человек. Mm. Все же сейчас не понимают, где я сейчас нахожусь. где эти яйца. Вот, блин. Девчонки повезло тих тик тик спокойствие, пожалуй, На первое начало. Если я буду тормозить, то я проиграю, Рили. Really? Я точно проиграю, если буду тормозить. Пожалуйста, я хочу оторваться для подписчиков. Для подписчиков, для подписчиков. Подписчиков для подписчиков для подписчиков. Ну, я ютубер. Вы младше меня, поэтому вы понимаете сколько мне лет придется чтобы это сделать проблема такая вот. десятка у вас девятка все в этом духе ну, все вроде бы один один я сыграю не знаю кого ваш никнейм поэтому проиграл но кто узнает так так тых тих тих 18 если я буду продерживаться то в принципе он повезло чисто от сердца ну блин но ну, если девчонка выиграть я буду просто в шоке 20. не надо я ютубер блин ну расслабься выпить там кофе девчонка блин что вы не ступаете местом ставиком Ваше время проход концу. наш уже время на. Че не сыро? на ну что я вырвал хоть? О, господи! Ладно снимать будет два раза больше. Okay. Ну кто-то как-то мне уже не верит, говорит ты слабак. Не, ну внутри говорит. Так замечаю Окей, окей, я я буду записать больше роликов, как сколько захотите, только вот там. Эм, не, ну да, да, конечно, можно. каждый день один ролик, в принципе, не один день два ролика, а следующий день ноль ролик. Это будет опасно меня. Так, ну, братья, прокачка. Может мне что реально какие-то клубнички, ну блин. Нечто такое дает нехорошее. О, у нас стоим вот зашел странно а почему не пишет под комментариям? вот блин не какие-то друзья появляются давно которые не выделил. ну ладно хайбут почему бы нет но я кто-то его не помню покажи его а этот у нее и свои грамм разработчики потом. в общем там как я понимаю самое лучшее это у нас а, кстати, дерево 4К. Опа, ну он что-то я не понял. А вот да. Дерево. Ну, вы вишни Нам дает вишни. Какие-то полезные, там всякое такое вот. В общем-то, узнаю. Я вопрос задаю за того, что он показал мне игру, да, где-то привилегии. Да, по-моему, он школьник, так что я ему не доверяю. Вот точно помню когда меня кто-то школьник обманул так что я не хочу он доверить достали школьник обману Стап. 32 тысячи нормально mm -hmm. советую кстати купить трактор но блин на тут квест так что задержимся конечно хочу топ 5 игр но у нас конкуренция растет прикиньте да я так никогда не врую Слушайте. Может, даже что другой изменил. Там, в принципе, столько, блин, огорода. <смех> Выкоровываться, блин. <смех> я и чтобы это был моя игра. Чтобы не какие-то были привилегии, как этого чувака. А то... У него есть свои привилегии, потому что он разработчик данной игры. И тут, наверное, он рассматривает, как играть тут нужно. Себе снова будет игру создавать, блин. А я, блин, тут стою, ничего не, не задаю. А раньше создавал Себа, блин, не хочет. Ну ладно, я сделала ее, конечно. В Роблокс пока что, а потом в Play маркете посмотрим. Там будет, конечно, жестче. Да, так, вот. молоко, отличная идея. Слушайте, коровки в Алации, блин. Это бах такой подсказка для ютуберов или так скажем под под подсказка для секретно подсказочка почему дерем блин не растет ничего о сколько 30 ну, думал, побольше ну что дает шесть тысяч нет. опа на кусок номерок о 3 города или mm -hmm, ну, машин победишь... Блин, я хотел 5 игр. это не главное, что, чтобы я стал игру, показал, что я мастер, блин, да, я не мастер, блин. до блин, в играю? Да, прокачался, отлично. Учайник тебе А что именно получаем? Я, что дополнительно, отлично. Нет. А, все уже. Давай тыкву. Может, тыкву понадобится. А знаешь, что давай... Да, брокколи, возможно, мне тоже понадобится. А, капуста, капуста. Он скончается по любому кончится скоро время задавались да, такой это не нужно утратить на систему не нужно тратить на клубники закупку клубник а я блин не заметил но ну, даже ника мехо поднимается по рейтингу ну, дает я вроде 6 я в а отписчиков оторвусь как образом хочу оторваться хочу выгореть раз жизни там хоть даже в Украине жили в жизни просто приборцы тебе ровно обычные что тяжелее зарплату давай сюда круто растет а клубнички малинки нету потому что снова не купил ну почему блин ты дерево не растет честно блин знал блин школьник отстань блин я тему научить да конечно не тебе зато у меня будет вот такой красный сад ну конечно я создам игру и скажу что это тоже крутой сила понял такое я забыл mm -hmm. что нужно делать вроде по приходить чем выше тем лучше э -э чем дольше ты остаешься в принципе и тем лучше mm -hmm, типа то там у нас что? А попкорн, кстати, есть тут. Ха. Тут нужно попкорн собирать. Да я-то думаю, что тут нужно делать, да? Где попкорн? Попкорн уже собирали, да внимательно макс риск вот черт вот черт давай давай старец победит я обещаю я еще молодой за вас я не бы не хотел не любил бы а так у меня только мне попкорн дает я тут 50 кукурузы блин заплатил не какие то блин слабые попкорн ну ладно принципе это блин ты такой блин такая блин разобраться во это просто не или что? блин старец блин побеждает старца про учит скоро время стану бесполезными типа, да. такое да. Но, блин я курю я старый стал поэтому не ненавидите люди, они не очень мне дизлайкают ролики ну да такое есть кстати зачем дизлайк ну ч мы такие злые люди ну, шоссовыми так ну что ли насмотрелись а 14 достали ты их потом вырублю честно я их потом завалю канал мой о, блин, маленький канал как звали а4 мой штерна взятым вместе взятым создать лично неязычный канал и как-то блин продвигаться да делать не, не только игры надо конечно потому что не, не только игры снимает пиши комментарии как вы видим штерна я а4 взятым и не видно какие там очень классный там еще пару не вообще как -то а, да, но как-то развелась мушки да нового уровня прекрасно 400 маней не а прикиньте так мало да это раньше вали 5 к 15 от риском с какой-то целью было не просто так а цель какая-то вот их римлян специально так делать специально что прям не играл нашел ну, да ну, я же говорю, блин я ему недостойная это игра блин ой блин хочу играть ну ладно переходим следующем игре к игре посмотрим а может что-то не смотри ролики побах пропустит новенькую игру так на новом месте расположилась игру не скажу пока не покажу да Молодец, молодец. У меня же пишет что-то тут. Перед началом данного ролика рекомендую канал Макс Риск. Он снимает тачки. А, еще пингвины Магадараскар. Тачки. Ну, мультфильм, в общем-то. без игры, конечно же, тоже подходит он прям просто в тренде запасный канал альфа праймакс риск подпишись у Майнкрафту снимает секретный закрым ссылки о зарплатам на да, заберем уж такое не часто бывает так через пару секунд покажу игру новую э, Топ попадает их топ-4 игра по названию эй джи подожди Охота за яйцами, приключения драконом. Таким, ну вот игру. Угу. А, ну, сейчас, блин, приключения дракона, наверное, веселее, чем, наверное, твоя игра, блин. Я уже твою оценивал в ролике, ну, она как-то не нравится мне. Второй раз оценивает, это слишком переборно. Только самый лучший второй раз под игра. игру. Вроде она прикольная оборудовать <с Patriotic> а я то думаю что такая этот дракон знаю это самая лучшая игра в мире друзья если вы хотели кататься на драгоноиде колосысе то быстро въезжайте в игру ну что она реально хорошая офигенно просто Эй, hey. mm -hmm. блин, а попадешь и в следующий ролик попадешь? Обязательно, я так думаю. Mm -hmm. Блин, ну реально. <laughs> так, окей, Дункан, с вами 5 сквайстов. квестов йоу йо что такое? Очень хороший, да, коша. А, есть кому-то? На. Что такое? Жать, арит. Все есть кому-то. Ну зачем мне садиться? Фишек. Э, сварить а, урожай через <смех> какой а вот блин урожай <смех> блин урожай собрал приготовил на нет еще собирается ладно пошли покатаемся <смех> я в шоке о блин рюкзак стой <смех> рюкзак ориля ты что-то вы не так. пускаешь орели он джи начинай выше Джи. опуститься вот если будешь целые игры показывать нам то, что то, что ты хочешь все спалить игры, а не смотреть ролики, то я из таких друзей удаляю. Зачем они такие нужны? Которые спойлерит. Не-не-не, смотрите ролик, чтобы узнать, какие я игры играю. В принципе, прекрасно. Тих, тих, тих, тих. Когда падаешь, как драганой колосса тот сразу же успеваешь за ним. О, урожай, собрал, урожай, ставлю, о, о, пошло, так, Дракоша, пошли по портал, посмотрим, подписчики хотят узнать, вперёд, или так можно, я так думаю, про стекло, о, это вселенная чьи-то. Я в локе слушать. Вот, тихо. Соберем у них и пожарим у себя. Я в шоке. Давайте, поговорим. Бля, что-то далеко. Какую-то катнулась. на этих, тих, тих, тих. А, я в локе здесь. спады интересно Блядь, я всю игру посмотрел вроде прекрасно Decoration капец все с меня хватит прекрасная игра так дальше блин он до пишет он не знает, что я ютубер, а? Чем-то я... просто играю, просто играю. Я хочу что остановить, между прочим. неправильно, он снимает. Почему он ютубер? Вот не люблю его, что теперь. И А4, блин. То в четыре, вроде бы, на третьем есть, четвертом. Игра по названию симулятор рыбалка. Ми мы вместе с вами уже играли в данную игру, поэтому узнаете еще, еще раз. Как мы в нее играли. Так, а сколько там места осталось? Еще две игры. Это значит топ-3. Третья игра. Вроде бы я в данную игру играл. И возможно уже но вышло. Да, карта огромная. Помню какую-то искал. Ты гробка, нажимаете нажимаете такая-то какая-то порта Вроде бы оно, вроде не оно, не помню уже. <смех> вроде... Да, да, на Городишка, <смех> там сейчас будет рыбалка, по честно. Да-да-да, там у нас удочка с собой, да, помню, помню, было такое. Нет, я играл просто, но не делал топ-игра. Вам нужно когда-нибудь пострить? Куда я ему попасть? Я оттуда... Достал, не нужно нет вас, закопить как я помню о! Тут, тут, да, тут, кстати, можно кто-то съесть с ним и хорошо, так скажем, полететь. Да, кстати, можно и так вот делать. Половим вместе рыбу. Ай, блин, разучился. Знаешься. Тихо-тихо-тихо. Аккуратно. О, показал рыбу. О! Удерживаем линию зеленую Тех, не Пока она не приплывет к нам. Рыбка поймана. Еще так пару раз, в принципе. все, в принципе, у нас. А, у нас рюкзак. Три из шести предметов понятно ну что-то мы рыбу тут не заходить подписчик а так нечестно начинающая рыбалка ученый ученик э -э отличная рыболовка отличная рыболов на там получше ну где клюв? Вот так бульки. Все нечно. Схватить дом и же, бля. Только, только, только бульки, а во пошло. Нужно нажимать как-то. О, мне нам рыба. Матрим ну вот ему крутой еще два раза принципе все на тебе блин негодяй. тих тих тих прикольно а и музыка Дизайна, блин а ну. ну, ладно ну тихо блин куплю тоже лодку только когда я продам это все рыбу где там я помню покажу вам еще кстати кто не знает друг потом начнем играть посмотрите и начинаете В принципе и навыки увеличиваться блин что так бросил кстати так будет интереснее да когда бульки тогда значит он попался обычную кораб... корабль затонул необычный корабль затонул чувак я в шоке какой мне корабль О! на попал по тебе больно Продает, там. В принципе, можно узнать, где он продает. А? А, что, -то какая крутая рыба, кто знает. Все продавай, окей. Так, что у нас такое? Decoration, так где продать? Привет, у тебя есть кое-что нибудь небесное да вот так 27 рыбы ясно продать все продать все продать о можно так продать сюда дам я утку продал хоть спасибо за да, да я понял на отстанет у меня блин че заел? общество вообще-то буду понятно я уже ученик ученик кстати Блин, карту даже метку поставленную. О, реально, срушите. Ты просто лучше что там улучшить кого, блин. Улучшить метку. А, поставить метку, удалить метку. То есть у нас одна метка. Все, метка поставлена. Я тут вот. Вот тут еще один бах. Думаю, думаю, разберетесь. А в следующей серии ролики продолжу, потому что слишком долго. Всем удачи пока. Застрял, блин, с тобой, блин. А, в следующей, в следующей серии покажу вам, что будет с ним, когда я кину ему кликом блин криком.